минус четыре с половиной, минус пять, даже больше, наверное. Вот. Всю жизнь, практически 15 лет, носила линзы. Вот. И было немножко некомфортно, потому что приходилось постоянно про них думать. И если ты куда-то едешь, то нужно менять. Если ты плаваешь в бассейне, нужно думать о том, чтобы она просто не выплыла. Вот. И... Муж, читая Хаубар, решил, что нам надо сделать операцию. Ему тоже, но я пойду первой. Вот. И мне сделали операцию там Смайл в клинике доктора Шиловой. Вот. Сейчас прошла больше недели. Я, знаете, очень счастлива рассказываю всем знакомым друзьям о том, что... Да, я сделала это, и насколько это, в принципе, легко и просто, что не больно и быстро, моментально, вот, поэтому, на самом деле, я очень рада, вот, да, если, наверное, многие рассказывают, как это все проходит, да, то есть, вся процедура, мне кажется, заняла на обо глаз, ну, минут пять, с учетом того, что сначала это было обезболивание, легкими каплями, потом она ну, мыли глаз, чтобы мне убрать все соринки. Вот. Потом, соответственно, я смотрела на зеленую точку, которая приближалась, это заняло не знаю, секунд 10, а потом было ощущение, как будто мне на глаз упал скотч. Вот, и, соответственно, я немножко тоже посмотрела ну, в одну точку, ты просто ничего не видишь в этот момент, но это и не страшно, ничего, потому что ты, как бы, дали таблеточку немножко успокоиться. Вот, и доктор прижала мою роговицу на место, и, собственно, то же самое сделала со вторым глазом. И, полежав минуту в соседней комнате, послушав, посмотрев о том, как будет проходить послеоперационная реабилитация, я пошла домой, я позвонила мужу, я уже в тот момент, я, в принципе, видела, что происходит на телефоне, я смогла набрать найти его номер. То есть это прошло пять минут после, после операции, и я уже видела. Поэтому, если кто-то боится, опасается, что это страшно, больно, и, не знаю, жутко травмоопасно, то... Нет, и я могу сравнить то, что мне тети делали скальпелем операцию 30 лет назад. И она рассказывала, как она месяц лежала с одним глазом, потом месяц с другим. В общем, сейчас это значительно проще, легче и безболезненнее. Потому что некоторые боятся, слушая эти страшные истории, о том, как это было там 30 лет назад. Вот. поэтому не бойтесь. И... Я, я, я считаю, что это прям очень круто.